Президент сегодня обратился ко всем гражданам нашей страны, солдатам, офицерам, ко всем добрым людям планеты. Считаю это исключительно важное обращение, шаг вперед с точки зрения нормализации ситуации, и борьбы против нацизма, фашизма и бандеровщины, против натовской агрессии, которая обрушилась на русский мир и которая, собственно говоря, бросила вызов каждому из нас. Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 41 год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа 45 -м. Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир. Мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, тысячелетней державы, всех героических поколений, которые отстаивали, Свободу и независимость наших народов и безопасность наших просторов. Поэтому полностью согласен с обращением и с основными пунктами, которые там изложены. Прежде всего, считаю, что президент правильно и немедленно провел встречу с теми, кто работает в военно-промышленном комплексе. Нашей фракции и нашей партии удалось сохранить многое, что связано с военно-промышленным комплексом комплексом Кланяюсь Маслякову и его таланту, который в Думе возглавлял комитет и который в свое время, в советское время, формировал всю военно-промышленную политику. Вместе с ним нам удалось сохранить ракетоядерный паритет, все сделать для того, чтобы освоить новейшие изделия. Они поступили на вооружение нашей армии и президентами гордится, он их представлял не раз. Когда некоторые желтороты, в том числе и среди журналистов, стали говорить, вот проиграем войну, вот придут какие-то дяди и нас тут поработят. На современном уровне у нас одной подводной лодки, где 20 ракет с разделяющими головами, достаточно, чтобы привести в чувство любую страну и парализовать ее на два десятка лет вперед. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ту войну, которую нам навязали на Украине, ядерными средствами решить невозможно. Ее можно решить средствами военно-технического, интеллектуального, духовного и организационного управления. В этом отношении президент особо подчеркнул, что будет проведена частичная мобилизация. Я трижды выступаю с трибуны Думы, говорил об этом. Но хочу обратить внимание и успокоить тех, в том числе и мам, которые волновались за своих детей. Они абсолютно правильно волнуются. Но у нас, если посмотреть по штатному расписанию всех силовых ведомств, у нас погоны носят и оружие почти 3 миллиона человек. Это огромная, хорошо обученная, оснащенная, организованная армия, которая прошла испытания и Афганской войной, и чеченскими нюрядицами, и той ситуации, которая складывалась в Сирии, и оперативной обстановкой на Донбассе. Там вполне достаточно людей профессиональных, грамотных, способных принять разумные решения и обеспечить успех на поле боя. Но касается мобилизации по военно-специальным по военным специальностям. Востребованы будут те, кто непосредственно сегодня в состоянии управлять, в том числе и сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и противовоздушную оборону. Таких тоже я посмотрел за последние пять лет. В резерве достаточно много. Если некоторых из них призвать на службу и обеспечить им соответствующую подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность... И есть мужество, чтобы принять такого рода решение. Некоторые говорят, вот надо всеобщую. Никакой не всеобщей нет необходимости. У нас в советское время было призвано 33 миллиона, кто одевал шанелей, для того, чтобы догнать фашистов до Берлина. Резервы современной России иммобилизационные. Примерно 18 миллионов человек. В данном случае Шойгу заявил, этой речь идет, примерно 300 это меньше 2% наших возможностей. Но очень важно, чтобы это было сделано с учетом всех проблем народохозяйственного комплекса. Я настаиваю на том, что в наше правительство и руководство немедленно все сред за встречей с военно-промышленными руководителями собрали и представители народохозяйственного комплекса. Никакой военный комплекс не может нормально функционировать. Если у вас слабо работает народное хозяйство, народное хозяйство тоже сегодня должно быть переведено на мобилиционные рейсы и обеспечивать всем необходимым, в первую очередь, тех, кто борется на передовой и защищает нашу страну. Без духовного подъема, без патриотического воспитания еще ни одна армия в мире не побеждала. Всегда нашу армию синяли и православным крестом, и выступали самые талантливые, опытные люди. Сегодня должны быть востребованы те, кто показал пример, как надо сражаться не только с оружием в руках, но и словом, начиная от Шолоха, Левитана, Эренбурга, Михалкова, Симонова. Сегодня должны быть востребованы и у Чесовой, и все, кто своим словом, яркой песней вдохновлял наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Исключительно важная принципиальная задача – поработать с молодым поколением. Нам придется восстанавливать и не только говорить о а детско-юношеских школах. Указ президента подписан. Мы уже 20 лет формируем пионерские отряды, возрождаем комсомольские организации, студенческие отряды. Мы все делаем для того, чтобы молодежь была патриотичной и знала свою собственную историю. Если вы сегодня положите на стол, у вас будет 79 учебников по истории, из которых надо минимум 70 просто выбросить. Они не представляют никакого исторического интереса и не в состоянии мобилизовывать молодое поколение на борьбу против нацизма и Бендерровича. Нам надо в срочном порядке подготовить линейку патриотичных учебников, начиная от литературы, истории обществоведения, культуры. Военные патриотики, военного дела, местной противовоздушной обороны, всего остального. Для этого у нас есть уникальный опыт. Кстати, если вы поднимете еще недавние учебники советской школы, там все великолепно описано за тысячу лет. Тя сволочь, которая пришла в 1991 году, первое, что она нам сделала, она разрушила нашу классическую русскую советскую школу притащил иностранные программы и выхолостила все, что можно и нельзя. Я думаю, президенту надо почистить и свои ближайшие кабинеты. Уничтожал школу Фурсенко вместе с Ливановым. Они же, собственно говоря, и нашу высшую школу попытались лечь с точным Если вы сейчас придете и посмотрите, как готовят студенчество вузов, они залезли все в интернет изучают, там нет ни одной фамилии, ни русского ученого, ни русского полководства, ни советского генерала, ни великого ученого, ни открыватель. Я недавно посмотрел фильм о том, это поставленный вместе с американцами о космосе. Там даже заслуги гениальные трех великих. Наших ученых, будь то Королев, Келдорш и Курчатов, без которых невозможно было создать ракетно-космический комплекс, и то там через строчку, сквозь зубы, в основном под, по, под приоритетом американских специалистов и их покровителей. Абсолютно неверные ни с точки зрения истории, ни с точки зрения безопасности концепции. Шойгу прямо называл, кто сидит сегодня в киевских кабинетах. Я, правда, ему встречный бы вопрос задал, а почему не сидят в Киевский кабинет? У нас вполне достаточно средств для того, чтобы не сидели и не делали прямые указания. Они руководят всей военно-политической операцией. Для этого у нас есть все возможности для того, чтобы, по крайней мере, резко осложнить им эти возможности. Еще раз настаиваю немедленным принятии мер по защите Донбасса. Я вчера с трибуны открыто сказал, любой военный специалист понимает и знает, что вы перестали стрелять из орудий, надо отрезать пути их доставки. Три железные дороги, три моста и два туннеля, по которым это проходит, под контролем, в том числе и наших средств. Давно можно было остановить их доставку на фронт против Донецка, а снарядов бы у них в лучшем случае от первого боекомплекта хватило бы на неделю от силы. А тут каждый день опять продолжают стрелять. Вполне можно было остановить это безобразие и безумие. Мы полностью поддерживаем волю граждан Малороссии, которые изъявили желание в срочном порядке провести референдум и присоединиться к России. Призываем это сделать всех нормальных и достойных граждан. Я считаю, надо обратиться нам, ко всем гражданам Украины ко всем людям патриотических взглядов, ко всем, кто под красным знаменем побеждал фашизм. Наш Союз Компартии это сделает немедленно. Мы считаем, что совместные действия в борьбе с нацизмом и фашизмом – это святая обязанность всех, кто показывал пример годы Великой Отечественной войны. И последнее. Нам очень важно здесь, в Государственной Думе, понимать, бюджет, который сейчас внесет правительство, должен полностью соответствовать сегодняшнему выступлению президента и министра обороны и обеспечивать всем необходимым и гражданское население, и наши все виды производств, и военно-промышленный комплекс, и учебный процесс, и восстановление всех объектов, порушенных вот, в тех регионах, в которые в ближайшее время абсолютно уверен присоединяться к России. Я считаю, что здравые силы на Украине есть. Они вместе с нами сумеют дать отпор натовцам и фашистам. Фашизм не пройдет. Я призываю всех сплотиться во имя борьбы с самыми злобными силами. Мы сегодня должны решить на Донбассе и на Украине три принципиальных задачи. Сохранить и укрепить русский мир. Второе, не дать американским глобалистам и дальше диктовать свои условия. И третье, показать натовцам, что мы умеем сражаться. НАТО сегодня продолжает те идеи, которые вынашил Гитлер и все фашистские режимы, в том числе и при Мы сумеем их в этот раз победить. Желаю всем успехов в этом победном матче.